День, дорогие телезрители, с вами ваш любимый психолог Виталий Миллер. Ну а вы смотрите Центр Красноярска программу про это. И сегодня у нас а, такие вот а, обсуждения: как вот влияет род на поведение, как бы потомство, какие связи, какие системы в, в этом месте существуют. Об этом все мы поговорим со моей госей Юговой Ларисой. Здравствуйте всем. И у нас есть вопрос от Жанны. Как влияет семья на становление человека? Можно ли, если семья неблагополучная, просто уйти из нее, не общаться с родственниками и начать жизнь с чистого листа? А, ну, конечно, можно, но, наверное... ну не нужно. Не, не нужно. Но если какой-то совершенно крайний случай, муж вас избивает, и, или там... Я думаю так. Если дверь закрыта, то стучаться в нее, может быть, и стоит, но ломиться точно не надо. А свою дверь, я думаю, что нужно держать открытой. Здесь речь идет про уважение. Если вы действительно уважаете внутри себя свой род, своих родственников, и благодарны за то, что вы родились именно на этом месте, то можно, конечно, уйти, закрыть двери, но главное, чтобы внутри у вас было согласие с тем поступком, который вы сделали, и внутри было понимание вашего рода, ваших корней, потому что это очень важно, чтобы не повлияло негативно. Мне кажется, негативно. Лариса, что многие люди забывают, что родившись, они ну, должны трижды. За то, что они, в принципе, появились на свет благодаря родителям, то есть их народили. Понимаешь? Uh -huh. А для этого родители должны были подружить, да, там, друг с другом позаниматься сексом. И вот только, дал забеременеть, uh -huh. выносить, uh -huh. и только потом появляется ребенок. Uh -huh. То есть это целый процесс. Второе. Ребенка же надо сохранить, он же не может так взять, родиться и, как в животном мире, по большому счету, самостоятельно выжить. Даже в животном мире многие, ну, имеется вот этот вот период до вскармливания. И самое главное, Потом уже его воспитали, а все начинают, меня плохо воспитали, со мной плохо обращались. Первые два вопроса, куда дели? И возвращаясь к ответу на вопрос, прежде всего, уважение к роду, уважение к хорням. И благодар... За то, что вы появились и, и за, благодар... за то, что вас за сохранили. И вот это есть за то, что вы имеете жизнь, вы уже будьте благодарны. Ну вообще раньше на Руси было важно, кто какого рода происхождения, кто какого вообще модели поведения, эти такие, эти такие, эти такие. Ну вот можем обратить внимание, что у нас тут есть маленькие такие человечки, да, и которые может... вот можно даже отобразят, да, что есть дети, у них есть родители, у этих родителей тоже есть родители, у которых тоже есть свои родители. Представляете, какое количество людей постаралось в своей жизни, чтобы вы на этот свет появились? И какое количество людей страдали из-за того, чтобы там было благополучие, потому что там за нами, они не хотели, чтобы мы страдали, они хотели, чтобы мы жили благополучно, они выживали из-за того, чтобы... Мы больше радовались, больше принимали благополучие, вкус к жизни ощущали, качество жизни. Но не для того, чтобы мы тоже страдали. Это тоже очень важно Ну, думаю, важно, да, понимаешь. никакого злого умысла. ребенка, пускай страдает. После смерти деда из-за наследства рассорилась и распалась вся наша большая семья. Тети, дяди. И мы их дети. Надо ли пытаться восстановить отношения или пусть все идет своим чередом? Но здесь, в принципе, вопрос перекликается с первым. Угу, угу. И, наверное, я опять скажу про то же самое уважение. И вообще есть в роду действительно такие ключевые фигуры, на которых все держится. Есть такой человек в роду, который там и это и это, и это делает. Вот там мой родной дядька, он у нас и это и это у нас всех соберет и всем поможет. Потому что род как матрица, вот здесь не случайно мы выставили такие фигурки, он как матрица выбирает какого-то человека, который, возможно, несет то, чтобы род сплочался, и жил дальше. Ну, например, в моей семье была бабушка, которая отмаливала род, она была дочерью врага народа, и мой прадед шел с колчаком до последнего, признали врагом народа, и она вымаливала род. Вот обязательно в роду может быть такая какая-то ключевая фигура. И вы наверняка, каждый знает об этом, что вот, там тети или дяди э, знают какие-то родословные. Вообще родословные очень полезно знать свою генограмму для того, чтобы так понимать... И стоит с ними вообще, ну, вместе-то дружить. А вот они из-за наследства прямо разбежались. И ты... Думаешь, а что же делать-то? Ну и вот и стоит им... А... Опять же таки говорим про уважение и про свое место а, в роду. Я там, допустим, дочь таких-то, таких-то родителей, мои предки такие-то, я внутри себя их уважаю, я могу дальше передать это уважение к предкам, детям, и это самое главное. А уже вот ссориться или нет, это уже. Ну, я с ним поссорился уже с этим родственником. А он гад, у меня подтепал моего кусок. Опять возвращаюсь к тому к уваж... я, да, Кто... вот... да. а, Опять возвращаюсь к тому самому уважению. Если вы делите наследство, то тоже нужно делить его из уважения. Отношения натянуты. А один хочет восстановить. Хотят ли этого другие? Мы Большой не знаем. Большой вопрос. Мы не знаем. Если кто-то из этих родственников хочет, действительно стоит попытаться с ними поговорить. Но если уж совсем не получается, то опять возвращаемся к вопросу. Самое главное, что внутри у вас было. А, смотрите, я думаю, как можно так вот срезюмировать, что... Вы свою дверь держите открытой, будьте готовы с уважением встречаться с этими людьми, а не уподобляться их способом взаимодействия и модели, поведения. и модели поведения. Кричать, там, отстаивать свои какие-то мещанские эти вот потребности, да, невзирая на родство, как говорится. Хотя вся Русь становилась, да, как княжи друг друга там рубили. Но тем не менее, я думаю, что Вопрос-то к тому, а вы хотите остаться человеком или вы решили там вот, ну из-за 10 там этих вот серебряников-то покрошить всех в окрошку? Вот сами, то есть я думаю, что это вот, выбор человека, да? Выбор человека и примерить к себе, а что же я дальше передам детям? Этот скандал в семье, либо какое-то благополучие и настроено на то, что мы будем уважая, благодаря, дальше. Я правильно понимаю, что? эмоция которая во мне может быть и я на кого-то разряжаюсь ну допустим вот uh -huh. мы пере с кем-то тут передрались да она а же все равно что я вот хоть там вот с этим не очень дружу хотя я, там род, род больше к родителю uh -huh. что это напряжение я иду и к другому человеку передаю Совершенно верно. Только немножко, если так показать, что этот человек находится вот здесь в переплетении. Тогда он не видит своих детей, он не видит будущего своего, он не видит своей жизни. И ему важно быть в переплетениях и в скандалах, допустим, там, с мамой или с папой, или там, со своей, там, сестрой, с кем-то. И тогда он смотрит сюда. Его фокус, его жизненное внимание, его энергия уходит в себя в прошлое. И он вот здесь вот вязнет и как бы я... Смотрите, что я заметил, тогда получается. Если родитель так себя ведет, то и ребенок начинает Возможно, ходить угу. попой вперед. Понимаете, да, про что? И что тогда он не видит в жизни, сюда. он тоже поворачивается и смотрит, что же делает там мама или папа. И важно, Каждый из вас сейчас встал, проверил, насколько мы верны. Попробовал ходить спиной вперед, как долго вы идете и, и как выживете. И тогда ребенок... Ну да, действительно, он тоже как бы идентифицируется с этой ситуацией и смотрит на эту ситуацию. И начинает впитывать шаблоны поведения. Да. Ну что ж, я думаю, что дали мы некоторую, а как поступить-то? Чему, как бы, что детям передать? Обиду на родственников или все-таки уважение? А мириться, если не мириться, я думаю, что не стоит. Если другая сторона готова, то да, а если нет, то в поле ветер. Ну что, предлагаю продолжить наше замечательное обсуждение вопросов. Но мы это сделаем после минутки небольшой полезной для вас рекламы. Приветствую всех тех, кто присоединился к нашему обсуждению, а мы обсуждаем родовые связи. И у нас следующий вопрос. Елена нам задает вопрос. Вот бабушка рассказывала, что ее муж, наш дед, всю жизнь от нее гулял. Моей маме, ее дочери, тоже муж, ну то есть мой отец изменял. А теперь и я узнала, что муж мне не верен, Может ли это все быть как-то взаимосвязано? Существуют ли родовые связи? А вот как раз о них, Елена, мы и говорим, что да, действительно существует. И если у мужчины есть такой паттерн или модель, пове модель поведения, что можно э изменять другим женщинам или там вступать в отношения других женщин, э давай ее напугаем, у вас родовое проклятие. Ну, это слишком сильно элитрировано <смех> сказано, <смех> родовое проклятие, хотя некоторые ученые утверждают, что действительно имеет место быть родовому проклятию. Бабушка, вот она. Бабушка, так. да. Нет, вот здесь папа, получается. Демонстрирует здесь. то, как mm -hmm. она принимает измену мужа. Она же это маме-то демонстрирует, ну, в смысле, кто вопрос задал, правильно же? Ты сейчас уже рассуждаешь с точки зрения женского рода. А здесь вопрос как раз... Про, и, про мужа. Два рода, они не просто так пересекаются. Ну, например, есть такая гипотеза, что э, папенькина дочка всегда выбирает маменькиного сынка. И, то есть, какие -то, и вот тогда пазл как бы сходится. Да? Вот в одном роду женщины терпели измены, например. Я а... вот сейчас стесняюсь, они как жить будут. Мамина дочка вся такая угу. принцесса. Да, М папина. Папина ну, дочка. папина дочка, uh -huh. да, вся такая принцесса. Uh -huh. И маминых сынок, который валеных подшить не может. Ну, конечно, папина ну, дочка. Ну, выживут реально. Они реально живут что, Да, Они я думал, что папина живут. дочка обычно выбирает там генерала, да. А, бабушка а. выбрала изменника, мама выбрала изменника, и она выбрала изменника. Это ей попадаются или она так выбирает? Возможно, в этой ситуации как раз мы говорим о том, что у этой девушки тоже есть такая система, где женщины терпели измены, и тогда она выбирает себе такого мужа, который изменяет. Слушай, а она, например, терпит. И тогда понял. пазлы как раз складываются, про что я хотела сказать. Елена, вам система хочет помочь. Она бабушка учила, чтобы она себя ценила, та не поняла. Мама учила, чтобы она себя ценила, та не поняла. Вас пытается научить. Найдите мужика, достойного вас. Да, возможно, это как раз тот самый случай. Но если мы как раз говорим об измене в мужском роду, когда сформировался такой стереотип и модель поведения, то, соответственно, ваш сынок, возможно, точно так же может… Ну, у сынка, возможно, да. Дед да. гулял, да. отец гулял. а да. кому-то что стесняться, он же привык. То есть это как… Получается, что в его семье как ценность… Что, ну, мужчина гуляет, Ты помнишь, да. мы в прошлой передаче про гены говорили тогда, да? угу. Что, и они, как бы, для них, как будто бы норма измены, да? да. И в ее семье, как угу. бы, они вот терпят, приспосабливаются да. к этой ситуации. И у нее вот, такой, в их семье такой вот навык. Да. И эти они, как бы, фактически так друг друга нашли. Угу. Совпали. Совпали. Так, тогда система, ответ, вы правильно думаете, Лена. Женщина... Если она более осознанно уже, да, вот какой-то вопрос ага. начинает задаваться, то она может переменить отношение к этой ситуации либо к себе, либо к мужу. А, отнош... а, а изменяя свое отношение к роду, это как-то будет полезно? Это безусловно полезно, и О, это нужно а, сделать. И опять мы возвращаемся к вопросу уважению, благодарности за жизнь и а, стоять на своем месте как ребенок. И эта женщина, даже если ей там 60 или 70 лет, она тоже ребенок своих родителей, своего рода. И а, здесь. То она транслирует а бывает такое, что, дальше? допустим, она вот, допустим, вот она сейчас как ребенок, mm -hmm. а да, она стоит не на своем месте, допустим, на, на месте мамы. Да, такое тоже бывает, когда папенькина дочка, да, она часто mm -hmm. занимает как раз а, ту самую позицию а, жены. И она хочет маме сказать, что вот я пришла когда в этот мир, Фу, я тут главная Чтобы я, я не запутался, у меня просто были вот родители, так. а вот дочь, То есть получается, вот да, да, да, это пошла погулять, а она встает на место И тогда, супруги, и тогда счету, как бы да? у мамы получается нет, нет места энергетически она, Слушай, конечно, она ищет не... другого папу не факт, что она может искать другого папу, может папа не выдержать этого, искать э, другую, другую, маму. другую маму. Потому что тут С как. Точка-то спать не будет, угу. да. Да, то есть, то есть, тут как раз находит, э, мы замечаем, вот переплетение вот в этом треугольнике, что не каждый стоит на своем месте. Мама должна сказать: дорогая моя дочь, циц, да, я, э, я жена и я твоя мама. Но то же самое должен транслировать папа. Этот и, мужчина и... мой. Да, и здесь как бы, может быть, да? как раз конфликт лояльности, это называется, когда я то за папу, то за маму, и вот меня делят, и если мы здесь привяжем такие ага. веревочки, то э, как раз э, ну, получается вот на моей стороне, вот я там тебе больше денег даю, а я вот там тебе там, больше отвожу тебя или что-то, и тогда вот этого бедного ребеночка его вот так вот разносит. И, колбас, и с изменами, и я так понимаю, регион. о которых идет речь у Елены, то же самая история. В том, что у вас так, ситуация в роду такая, и есть системные как бы штуки. Еще у нас вопрос. Родовые связи и влияние семьи на человека мы сейчас а, обсуждаем. Вот. И о, у нас есть вопрос от Станислава. Знаю по рассказам бабушки, что очень давно ее дед был разбойником и грабил людей. А у да. меня никак не ладятся отношения с деньгами. Как сквозь пальцы утекают. Может быть это расплата за грехи предков? А, практически на 98%, Станислав, это расплата за грехи предков. Ну-ка расскажи, как это работает прямо вот. А, Рот это определенная матрица. И вот. да. Если что-то здесь происходит, какая-то ситуация, да. Ну, они а пошел, говорит, буду человеком в большой дороге. Кто там у нас дед, да? Ну. Угу. И, ну, предположим, что вот это вот люди, которых он. Убивал и грабил. Здесь еще такая, еще одна система вступает в систему. Как так. И получается, этот человек для этих людей был агрессором. И это жертвы. Давай-ка мысль так сосредоточим сейчас. Угу. Они жертвы и. Они жертвы, он агрессор. Так. И эти жертвы как бы не признаны. А за этими людьми, кстати, мы тоже также можем еще расставить куколок очень много. Так, так, так. У каждого свои там, семьи, у каждого свои ценности, у каждого свои чувства. У них тоже была какая-то своя жизнь, которую вот этот человек обрубил. И еще и ограбил, то есть лишил ценностей. И тогда получается, что вот этот агрессор, он все время связан. Если бы мы ленточку тут провели, угу, вот, угу. он связан вот здесь находится. И тогда он смотрит на эту историю постоянно. Даже если его нет, он как бы объединен с этой историей. И нет, тогда это здесь образуется... Угу. Утекает деньги как И скругу. тогда здесь образуется как бы дыра такая, да, как бы воронка. И в эту воронку, как правило, как раз втягивает человека. И он все время получается, что он все время должен сюда он все время должен вот этим людям. потому что такие, можно сказать, кармические долги? Это можно сказать, кармические, родовые именно долги. Мы а, вот, да? не будем долги. говорить про другие какие-то там кармы, но мы говорим сейчас про род. И вот как раз эта энергетическая воронка, пока вот этот человек не признает, что да, его дед действительно убивал, возможно построит генограмму, возможно построит род, возможно узнает что-то об этих жертвах, где-то покаяться, и начнет, может быть, даже делать какие-то добрые дела, возможно, как вариант. То есть он начнет искать а, какие-то выходы для того, чтобы а, дальше не передать вот этот сценарий вот сюда дальше детям, да. Ему нужно самому в этом разобраться. То есть сейчас для внука, в его внутреннем как бы, поведении к деньгам, да, отношении с деньгами, есть вот ощущение, что а, деньги есть, но несколько с спать, потому что ценности в них, получается, никакой он ощутить не может. Ну, лишенным этого. Так да, а, скорее всего, могут они у такого человека пропадать, исчезать. Там, ну, в общем, мы это поняли. чтобы вопрос могут. решить, вам нужно а, признать, что дед, не просто признать, да, а посмотреть, Что он там наделал я правильно услышал. Да, признать факт того, что есть на самом деле. Вот так. Ну, а у нас, как всегда, полезная и нужная реклама. Мы продолжаем обсуждать родовые связи и как они влияют на человека. И у нас есть еще один вопрос от Ирины. Мы с мужем развелись, когда дочки и года не было, и с его родней больше не общались, но дочка по поведению вылитый папаша и его семейка, как такое может быть? Да, такое очень часто может быть. Нельзя утверждать, что ребенок посмотрел модель или шаблон поведения, это вот реально получается с, ген, с генами да, перешло. А, да, это действительно генетика удивительная вещь, что даже бывает, что и в детдоме ребенок воспитывается, но он почему-то потом становится руководителем, а оказывается, узнает про своих родителей. У него, допустим, папа был руководителем. Мы сможем развелись. Когда девочка угу. и годы не было. А девочка опять похожа, как, как две капли воды в поведении на папу. Ребенок одинаково состоит из 50% из мамы и 50% из папы. То есть 50% в нем есть родовых корней папиных и 50% в нем есть родовых корней маминых. И это все у нас записано на ДНК, на пленку. И это имеет огромное влияние и даже не имеет значения, возможно, и среда имеет значение, но, возможно, большее значение имеет генетика, нежели а, среда. Но об этом вообще-то ученые спорят, мы не будем сейчас сдаваться в эту дискуссию. Ребенок, у которого фактически вот с папой, раз... ой, я другую сторону, конечно, по-твоему, разобрал. Ну, угу. Но тем не менее, да, одной части нету, вот этой, да, развелись они, они как бы в сторонку все ушли. И с родственниками они не угу. общаются. Вот, Виталий, хорошо, что ты вот показал это, что они как бы развелись. Но да, на, да, самом, да. на самом деле, для ребенка автоматически, где находится папа, умер он или он находится с другой семьей, папа есть папа, и это его место между мамой и папой. А как, в каком бы он ни находился, там, городе, стране, или, может быть, в ином мире... А, вот место ребенка это как раз мер, место между мамой и папой. И, соответственно, место мамы между мамой и папой. И, соответственно, место, место папы между э, своими предками. И э, за каждым из этих родителей стоит огромное количество людей, которые жили для того, чтобы... А вот здесь именно этот ребенок рос дальше. И, конечно же, не, даже не зная о том, бывает и такое, что ребенок в доме, например, рос, да, но в нем автоматически уже записана и заложена программа того рода, там, допустим, мужского рода, если мы говорим вот про мужской род. Естественно, да, потому что там... Есть определенные тоже ситуации возникали, да, и там... То есть я правильно понимаю, что несмотря на то, что э, ребенок находится в только в поле, э, ну, вот, как бы, контакта с э, одним родителем женского рода, а весь род, который связан с папой, угу. он фактически отсутствует. Угу. Несмотря на то, что дед фактически пусто, угу. э, ну, может быть, даже какой-то там чужой стоит, стоит да, дядька, который теперь папкой называется. И он тоже влияет? Тоже влияет, но несмотря на то, что родного папы нету, он все равно продолжает влиять на поведение дочи. Несмотря на то, находится он с ним в контакте или не находится в контакте. Абсолютно. Абсолютно так. Вот, Ирина, получается, что даже не имея никакого контакта, вы все равно получаете результат, который наметился до того, как вы разошлись. Выбирайте тщательно мужчину. Но на этой вот ноте мы с вами вынуждены попрощаться и ждем до новых встреч.